Друзья, всем привет! Сегодня поговорим про репарации потомкам рабов. Вы знаете, что в одном из маленьких городков-пригородов Чикаго Национальный лет городской совет утвердил единогласно. Один воздержался, потом расскажу, почему. Утвердил определенные выплаты всем потомкам рабов. В основном, это не такие деньги, что им дают в руки, а они идут там и покупают, что себе хотят. Эти деньги должны быть потрачены либо на ипотеку, либо еще что-то. Ну, вот, в общем, какие-то ограничения там есть. Сумма выплат составляет 25 тысяч долларов на человека. Вроде бы неплохо, правда? Но в этом совете был один воздержался и как вы думаете ребята почему ой воздержавшийся был потому что он считает что эта сумма просто недостойна потомков рабов потомков рабов и она очень низкая а в другом нашем штате я не помню в каком точно по моему в Орегоне. он у нас всегда отличается какими-то неслыханными законами принимается сейчас закон точнее выносится на рассмотрение закон который предлагает Всем, кто докажет, что он является потомком рабов, выплачивать 120 тысяч долларов в год пожизненно. Но я вам хочу сказать, ребята, что эти выплаты, это, конечно... Конечно, вопрос очень своеобразный, потому что откуда они будут брать деньги на них? Ну, конечно, из денег налогоплательщиков. То есть те потомки рабов, которые работают, получается, и которые зарабатывают деньги и платят налоги в Америке, такие же черные потомки рабов, фактически будут отдавать другим потомкам рабов, Деньги своих налогов. Ну, вот как-то так получается. А вторая часть – это какая-то такая своеобразная гуманитарная миссия, потому что, конечно, вы что считаете, что все белые, которые жили в США во времена рабства, они все держали рабов. Вот они все, все держали рабов. Да нет, здесь была куча белых, которые жили точно так же, как и рабы. Работали на тяжелых работах, получали очень мало денег или не получали вообще. То есть как бы не все белые здесь были рабодержателями. Что меня в этом во всем пугает, что это, конечно... Опять будет разъединять общество, и опять, вот это, это опять, это все время. Как-то вот, знаете, живу в США и чувствую, как эта тема все время искусственно выносится на поверхность, специально нагнетается, специально, вот, вот все время такое впечатление, что это не потому, что даже у людей какие-то такие взгляды, а потому что это надо делать, надо делать, чтобы разобщать общество. И при этом, при всем, я вам хочу сказать, что я считаю, что... Э Идиотия в Америке с вот этим вот расизмом или с борьбой с расизмом вышла на запредельный уровень. Но даже не репарации наводят меня на такую мысль. На такую мысль меня наводят такие товарищи типа Цукерберга, который говорит, вот, да, вот, черные были угнетены, поэтому я просто-просто обязан в руководство, как его там называют, его, Фейсбука, включить там 30% черных. И тут у меня возникает вопрос. Вот как можно включить кого-то, если он не хочет включаться? Или если он не обладает достаточной квалификацией? Или если, допустим... К такому страшному ужасу вдруг белый белый белый окажется более образованный квалифицирован для этой работы но ты туда будешь включать черного потому что вот такая политика вот такую политику вот этот вот товарищ и иже ним их очень много это я вам просто назвала основного такого фарватора этого такого вот какого-то квоточного движения включения кого-то куда-то и при этом при всем мне кажется что как раз эти товарищи они они очень сильно и дискредитируют и дискриминируют как раз вот черное население, потому что я вот смотрю очень много американских блогеров и среди них очень много, кстати, чернокожих блогеров, которые прекрасно говорят очень быстро и даже с юмором, мне они очень нравятся. Так вот многие из них говорят, ну за что вы так меня унижаете, за какими, своими репарациями или еще чем-то. Не надо меня унижать, я как бы зарабатываю в Америке действительно. Я вам могу сказать, что если ты хочешь зарабатывать деньги, ты всегда можешь это сделать. Это не проблема, это не зависит от того, ты черный, белый, азиат, иммигрант, живущий здесь во втором, третьем поколении. Вообще работы в Америке очень много. Поэтому если бы люди, которые там разбивали витрины и утаскивали гучей кроссовочки Nike, захотели вдруг найти работу, они бы смогли это сделать. Это не от дискриминации все идет. Так вот, возвращаясь к Марику Цукербергу э, и к таким же сторонникам вот этих вот квот, я вот хочу спросить, а вы черных спросили, они а вообще хотят в руководство Фейсбука? Ну вот эти люди хотят или нет? Почему вы все время их как-то принижаете и как стадо им говорите, вот, вы, вот мы хотим вас включить туда или хотим вас включить туда. Вот мы вас хотим направить туда, устроить на работу туда и сделать вот это то-то и пятое-десятое. Я вам хочу сказать, что среди черных людей очень много прекрасных комиков. Или среди черных людей очень много прекрасных спортсменов. Или есть такие певицы, как Нина Симон, которую я слушаю каждый день для поднятия настроения, чего и вам советую. Ну и иже с ней куча музыкантов черных фору даст многим белым и они прекрасны в этом деле все хотят придумать очень хотят придумывать искусственные какие-то квоты но все черные которые хотели стать программистами ими стали все черные которые хотели работать в банках в банках работают и никто им туда путь не перекрывает другой вопрос что они себя реализуют в чем-то другом и в чем-то другом они могут быть намного более конкурентоспособны э, по сравнению с, с белыми и вообще почему все время вот это это все употребляем уже даже я меня вот вы слышите я говорю я говорю все время черные и белые черные какой ужас это вот американцы меня довели до вот этого деления черно-белое черно-белое но тем не менее я хочу сказать что вот этими выплатами вот этими квотами вот этими рассказами вы просто унижаете вот этих вот людей которым бы якобы якобы очень хотите помочь еще хочу сказать, как там говорится, в истории нет сослагательного наклонения, но это уже история, да, уже было рабство в Соединенных Штатах Америки, да, а в России было крепостное право, а там где-то еще-еще что-то было и куча куча несправедливости, которая существовала по отношению к целым этносам, по отношению к национальностям, по отношению к определенным расам. Это все было, но это часть истории. Как говорится, изучи историю и сделай выводы. Но у нас почему-то сейчас в Америке очень моден популизм именно, а не извлечение выводов. И вот борьбой с расизмом, я так понимаю, что они загоняют общество в другой расизм. Теперь такой расизм как бы против белых. Ну, как бы такой вот Присутствует расизм, потому что что бы ни случилось, теперь все время виноваты белые. Ну, вот как бы это все они. Все зло от них. Ну, там они, конечно, вас не грабили, может быть, да, там и в дом ваш не залазили. Но вот тот вот, вот, товарищ другого цвета кожи к вам в дом полез. Вот потому что бедные белые когда-то угнетали его несчастную бабушку. Ну, вот это вот, вот такой обратный расизм абсолютно дебилоидный. И чем больше я смотрю на этот маятник, который сейчас качается только в одну сторону, я тем дальше думаю, а какая же будет ответка. Ведь чем сильнее ты растягиваешь пружину, тем сильнее она тебя потом в итоге шандарахнет, когда ты ее отпустишь. И зачем они к этому ведут? У меня такое впечатление, что абсолютно целенаправленно. Вот такая политика и такая конъюнктура, и такая... Ну, как бы общая тенденция, о которой они говорят сегодня и которую они продвигают даже на политическом уровне, это вот сделано намеренно. И в итоге в проигрыше останутся все. Люди любой расы, любой национальности. Ребята, обязательно пишите, что вы на эту тему думаете. Мне очень интересно знать ваше мнение. Не забывайте также подписываться на канал, нажимать вот кнопочку, так нажимать кнопочку ставить колокольчик и палец вверх или вниз, в зависимости от того, понравилось вам это видео или нет. Пока-пока.